Сейчас хочу вам показать, как вообще меняется подъезд с прибытием украинцев. Вот мы приехали, вообще было все идеально. Смотрите, что сейчас. Вот так ободрались стены. Я думаю, что это явно дети, но очень неприятно, что родители не следят за детьми. И вот тоже, смотрите, как пластик побит. Кто-то игрушку бросил, кто-то Бёрн поставил, но тоже из взрослых, конечно. И вот тоже какая-то часть стоит, кто-то обдирает. Вот, ну что людям вот, не имеется? Готовлю салат. Порезала помидорки. Сейчас мы стали покупать именно вот такие вот помидоры шоколадные. Они здесь почему-то очень популярны. Как бы для нас это непривычно. А здесь в Успании они достаточно популярны. И разница в цене не особо большая. Там ну, буквально, ну, наверное, евро. Но они реально вкусные. Детям нравятся. Так, и сюда поставила брокколи. Это у меня будет суп-пюре из брокколи. Это обед. Кстати, вот что я хотела сказать по поводу огурцов вот огурцы для меня здесь загадка они на вид красивые вроде такие как у нас но я не нашла еще ни одного вкусного огурца вот какая-то структура а когда их жуешь ну вот плотнее чем наши, наши рыхлые наши такие водянистые наши мягче что ли здесь они жуются как-то потверже ну, не знаю, совсем другие. Вот для меня они другие. Вот разница очень сильно ощущается. Если помидоры нет, как бы помидоры, да, ну, идентичны с нашими, как бы тут такое разнообразие помидор, томатов, всяких разных, то огурцы, еще ни одного вкусного огурца я здесь не ела. Вывезли детей на их любимую детскую площадку. Эта детская площадка находится в парке Хуан Карлос, назван парк в честь... Короля вообще очень много разных локаций, но именно это она почему-то очень сильно напоминает как в Турции, такое покрытие и очень интересный корабль пиратский, там можно покрутить, посмотреть в бинокль, ну в общем много таких интересных гаджетов на этом корабле, детям нравится, они представляют себя капитанами. Вы такой хороший бадминтон купили в Лидле. В общем, о китайских магазинах здесь нужно забыть. В два раза дороже, в полтора. А качество ужасное. А в Лидле, смотрите, здесь четыре ракетки. ракетки да, То есть можно двум парам играть. Набор воланчиков, причем таких хороших, что не нужно, знаете, как вот в детстве, чтобы они были потяжелее. да, но Камешки, пластилин вставляли. Здесь классные воланчики. И еще... Это сетка, все, же все подсказывает. Смотрите, сетка, которую можно установить ну, вот, в любом месте. Вот она, вот так вот. Видите, тут даже показано, как она... Ну, то есть делаешь нормальное такое вот поле для игры. В общем, очень круто. Просто круто. И сколько мы заплатили за этот набор? 12 евро. а просто для сравнения в китайском магазине за 10 или 9 там с чем-то евро мы видели ну, такой набор две ракетки всего лишь ужасные воланчики ракетки такие тоже стрёмные но все все прям начали играть. Так, идем к пруду. Вот смотрите, как четко разделено. Зеленая трава, где есть полив. И вот сразу за ней желтое пятно, где нет полива. Это ужас, оно сразу все выгорает. Все горит. Там, кстати, поливалки работают. Мы, наверное, и не подойдем так. Сейчас нас обольет. Куда, ну, здесь система, да, там поливают, но там видишь, видно такой капельный, Дальше. точечно, да, индивидуально под каждое деревце. Это газонный, это газонный. Да -да. А помнишь весной вы там высаживали уже зеленое? Да, Ух ты! Смотри, это Кустики, да там который это у нас птичь. пропал. Давай. И там, кстати, можно рыбок покормить У нас хлебушки Если хотите Сегодня суббота Людей очень мало Видимо, потому что зарано вот На площадке, где мы были, много было Ну, как много, относительно много Провозики ходят Вот эти вот бесплатные Мы уже видели второй раз Но людей у них тоже там Под силы 2-3 человека, ой, птички сразу там, где полив, полива, клюют травку, видно им хорошо, комфортно там, влажно. А мы как-то с там и с Марком, когда вот так обходили, ага. бегали, здесь собаки, наверное, их штук пять, две семьи привели, они в этот бассейн прям ныряют. Ага. Вот такое место, уютное, укромный уголочек такой. Да, почти. Саша оказывается. О, тут уже такая прохлада в тенечке чувствуется. Да, собак нет хорошо. Вот этот бассейн, к которому мы идем. Искусственный. Деревеньек, запах, запах классный, под хвой. Серьезно? А, ну все, тогда надо было потравить и только. А, ничего не закрыто а что ты придумываешь как ух как ты посмотри как какие шишечки красивые да, да? прелесть металлический о все выключили полив электричество спрятался так она и работает да раз и спряталась угу. прям под воду да. все тут теперь такая благодать прохлада ну да кстати болот ага. Ну, собаки, собаки я видела, отсюда бегают. Это видно для собак, для птичек поилка, скорее всего. Пойдемте, вон там есть скамейка, тенечке, Чуть-чуть там посидеть. Знаете, сколько сейчас градусов? 41, один, да. Ага. Да, 41. Но а я уже вот замечаю, что. 41 ты не умираешь, вот как у нас там 35, под 40 было в Украине, мы там просто уже с ума сходили, даже на территории своего сада было очень жарко, у нас очень сильная влажность, а здесь, видимо, за счет того, что ну, возле моря, наверное, было бы тяжело, а здесь за счет того, что это высоко в горах, здесь сухой воздух. Ой, там шелк ребята, это шелковица возле... Камейки, на которой мы хотели посидеть вряд ли мы теперь сможем посидеть мы сейчас шелковицу будем обрывать или что это это инжир говорю не понимаю он смотри нет. совет это зеленый не инжир не такой же Мама, покуш... ну, Мама, я куснул. не надо нет не надо с пола не надо вообще брать Это инжир? инжир. Вид как инжир, только он какой-то дикий. А, это инжир? Обалдеть. Почему его не едят? Это инжир. Ух ты, точно, да, но вкус... Моя палец облезала. Это дерево инжира? Ага. Такое странно как-то, а он засох, получается, да, не успев созреть, что ли? Нет, ну есть же зеленый Какие общательный. Вот это сколько плодов, посмотри. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, не так, так, так, Ну, так, так, не так, я не вот они какие-то такие, Ой, да не трясите, господи, тут, да, я, я не хочу тут доставать, нет. хлебушек, нет, нет, нет. смотрите, это мы пришли со стороны, обычно мы приезжаем вон там, сидим на зеленой травке, где вот пастилочки людям раскладывали, вот, а на этой стороне мы еще не были кашках. Не наступите, пожалуйста. ой ой Смотрите, какие красивые. И кричат, кричат. И текать боятся. Трусливые. Ничего, сейчас вся стайка сюда подплывет. Поймут, что тут вкусненько. О! Все, движение пошло в нашу сторону. Посмотри, они еще территорию своих делят, вот, видно разные породы что ли. Смотрите, плывут а эти двое, раскричались. Слушай, а мне так приятно пальцы пахнут от инжира, инжиром пахнет, представляешь? А? Да. Хорошо, бери. Оп, оп, оп, оп. не упади. Я вижу вот паровозик, о котором я вам говорила. Смотрите, полупустой. Едет. Это напоминаю бесплатный. Покажи. Да, это красивый. Ты нашел инжир. Да что-то гоняет он их. Не нравится. Угу. Да не бросайте, не хотят они, эти не кушают, все отходите, эти не едят, пойдемте. Что, не, идет? не знаю, не едят хлеб. Ну, вот эти обычные простые уточки едят, а те нет. Им рыбку наверно подавай. Мальчики, поднимаемся. Сереж, едем. ребята играют в такую-то жару ага. если сравнивать весной когда здесь нет даже свободного места столько людей то сейчас можно сказать это никого ну, кое-где лежат теперь самая приятная процедура хлебушек идем кормить а вот мы были на той стороне, кормили уточек, теперь рыбок будем кормить. Вот здесь всегда очень классно, прохладно, несмотря на жару, даже 40 градусов, очень-очень хорошо. Вот, кстати, почистили кустики, здесь уже был бурьян. Видите, везде капельный полив, везде. Марк с нами не захотел, он с папой остался, а мы идем. У меня голос сел. Если слышите, я говорю так, я, я не знаю почему. Может, потому что дома мы все время кондиционер, холодим, а выходим на улицу. тут Жара сильная, сел голос. Хребушек. Чуть-чуть похрипываю, потом вроде нормально. Ничего, потом снова. Так. Ну давайте. Кабанов будем кормить. О, они тут знают место все время здесь. Отойдите подальше. Потому... Ой, смотрите, сколько маленьких мальков. Сейчас сейчас растормозятся они. Чего вот такой? Идите сюда. Возьми хлеб этот. Возьми хлебушек еще один. Давайте. Вот. О, пошло движение. Угу. Так, а мы были вон там. Там инжировое дерево, помните? Да. И уточки там. Сейчас пошли вот так по кругу. Ну, сюда вернулись. Идея? Очень приятно слышать, как хлюпают они. Ну, пусть тоже. Сина, голуби тоже хотят. Давай им тоже дадим. Ну, уже тоже хочется. А то рыб кормят, все голубей, птичек надо кормить тоже. Смотри, сколько их. Это означает, что ты я... надежна, нет. Да. Ха -ха -ха. Вот так, приметы как с детства закладываются детям. Это мы как-то гуляли в парке, и Финат идет и такой говорит, мама, что это? Прямо ему на волосы птичка какнула". не расстраиваясь, он испугался сначала, что это впервые в жизни было. Это хорошая примета И он в этот день реально нашел Деньги в автомате У нас в гостинице, в отеле Нашел, по-моему, 3 евро Кто-то оставил с дачи Опа. Это счастье было. Опа, давай Мама Бросай. Мама, а у меня свои глаза, свои вот так Ну, видишь как, за то, что ты кормишь Они тебе благодарны А то рыб все кормят, они тут уже толстые такие а голубки да, тоже туда, хотят. хотят да. А голубь... а Куда? Конечно, тут голуби, там рыбы плюхаются, утки. Кстати, что касается рыбалки, я вот перевела, там стояли эти, как их, об информировании людей, которые приходят сюда рыбачить. Так вот, да, написано, что должно быть разрешение обязательно. Без разрешения рыбалка запрещена, вот так. Так что, а это разрешение можно получить в Аюнтаменте. я уже говорила это в недавних видео. Просто так тут порыбачить не порыбачишь. Ян пошел знакомиться. А ян ходит, пристает ко всем. Да, кстати, головка необычная, действительно. На фоне других очень необычная головка, Пасоку, да. Не было, не было. Вот так Я уже и любимчик появился среди всей этой толпы. Яничек. Соселась на этом дитина и сидит. Ты обиделся? Да? Почему? Расскажи. Почему ты обиделся? М? Ну, расскажи. Ну вот тебе дает Ренат хлеб. Бери. Все дела. Вот ты хотел кушать? Да. Ага. Ребенок просто хотел поесть хлеба. Да? Не покормить, а поесть хотели мы. Обычного хлебушка. Слышите, цикады. Это еще не громко, а вообще сейчас время они очень сильно шумят. Тут играют ребята. Вообще в такую жару играть. Но ну, ну здесь, кстати, комфортно. Вот в самом парке. Комфортно. На солнце нет, а вот в тени деревьев замечательно. И когда-то возле водоема тут вот уже тоже классно. Так, друзья, на вечер запекаю вот такую вот картошку. Это будет первый раз здесь, в Испании. Купили сало. Ну, так как мы неопытные в сале, именно вот находясь здесь, мы не знаем, какое сало здесь хорошее. Выбора сала очень много в магазинах. Но вот это вот в данном случае не очень. Мне не нравится. Оно не жуется вообще. И, ну, короче говоря, оно далеко от идеального. Но, в общем, будем пробовать, экспериментировать. Мы как-то брали такую нарезочку тоненькую тоже вот написано было салом и но было очень очень вкусным а это мы взяли ну, вот но обычно вот запакованное мне не нравится но для такого блюда сойдет все ставим запекать и еще я не могу найти кориандр вот это вот приправа зелененькая вот Сережа сегодня купил, говорит, аня а это кориандр. Ну, переводит, правда, как кориандр, но это видно только зеленые листочки, а мне-то нужны зернышки креаандра. Вот зернышки, я не могу найти, вот честно. Ну, ладно. Просто тут не тот аромат совсем. Все, оставим нашу духовку. Так, к сожалению, не знаю, что здесь за, за духовка. Я впервые буду ей пользоваться, но надеюсь, что не сгорит. Вообще у нас э, всем этим пользоваться нельзя. И везде все отключено, во всех номерах. Но нам каким-то чудом просто повезло. Вот нас когда с пятого этажа переселили на первый, в эти сюты, а здесь испанцы проживают семьями годами. И тут всегда все работает. И в нашем номере было все включено. Это, я считаю, конечно, нам очень повезло. Это такой бонус, что я могу детей кормить здесь. Я, конечно, до этого ни разу не притрагивалась. Ну, потому что сказано, не пользоваться не пользуемся. Но, блин, уже сколько мы здесь живем. Я все-таки хочу попробовать.